Всем добрый вечер. Сейчас мы с Сережей идем в ресторан аля карт на ужин. Мы записались в ресторан за несколько дней и сейчас идем как раз-таки туда. Меню у нас здесь на нескольких языках. Вот меню на русском. Сейчас мы из этого что-то выберем. Сейчас Сережа подойдет и уже определимся вместе с ним. В общем, по минимуму мы с определились. Взяли морепродукты Трио из закусок. Я взяла жареные кальмары. Сережа не стал никакие пока горячие закуски брать. По салатам. Я взяла вот этот вот салат Вот Сережа взял вот этот Нисуас салат. Из основных блюд Сережа взял смешанный гриль. А я взяла вот этот вот Чукер Тмея Кебаб. Из десертов я взяла чизкейк по-нью-йоркски с малиновым соусом, а Серега заказал тарелку арбузов. Он так смеялась, сейчас вообще не могу. Вот, Серёжа, принесли его вот этот вот салат мисуас, мой габюр даджи салат. И вот принесли наши закуски и морепродукты трио. Всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. И нам приятного аппетита. До О, вот это вот, я понимаю Это в основном в ресторане все сухое, на очень... Но оно не сладкое, оно полусладкое. Давай, Сереж, поделись своим мнением. <клевые> от начала нашего ужина. Что тебе понравилось? Да в принципе все нормально. Салат какой-то нормальный. Такой то же Практически одна капуста и вареная картошка. Я не могу и так. Говорит, закажите, выберите поменю. Он говорит, тарелка с арбузами. А вот этот салат, это что-нибудь тройной? Какой тройной? Трио, трио какой, да? А, это морепродукты Трио, да. Тартар из свежего острого лосося, маринованные креветки и какой-то севичи здесь немного с хрустящим кротоном. Вот тут прикольный вкус. Я сосу, все прям да. необычно. Я такое по кошокое... крайней мере, что это необычно. Да. Я первый раз такое пробовал. Да. да, что это необычно. Так вот я, конечно, не знаю, что это такое. Это для красоты положили. Надеюсь, что есть не надо. надо какие-то подозрения вызывать. Если хочешь, я с тобой лимоном поделиться. У меня бывает. Нет, не хочу. Мне, кстати, очень понравилось красное вино. Просила красное полусладкое. Только они мне сказали, что полусладкого нет. Принесли вроде бы как-то. Гладкая, но Мышлась? Мышлась? Мышлась? Мышлась? Да. Вот и наша Это горячая прибыл. М -м -м. А, давай. Горячая. Мой кебаб. тонко нарезанный филе целятины. Картофель соломкой, томатный соус, йогурт. Картофель-то мой прибыл, Сереж. Это, Это мой. У тебя вот картофель. Соломка. Mm, у да. тебя картофель соломка. Да? А это у меня, Сейчас я у отберу. А кто тебе даст? Сережа смешанный гриль. Бараньи отбивные. Амприкот с говядиной мясные. тефтели куриное филе, рис, жареный картофель с соусом. Бибикю. Или как он там бибикей, как он правильно там называется. Барбекю, бибикю. Вот, как-то так. Салат, кстати, что удивилась? Не знаю салате написано, что я уже прошу прощения, читаю по меню, потому что наказать это не запомнить Написано салат из помидоров, перца, красного лука, сыра тулун и гранатового сиропа. По всей видимости, сыра у них не оказалось. И принесли вместе с грецким орехом, в который не был заявлен заявленных меню. Закай вкусный был. Вот этот вот мне больше будет понравилось. в ну, да. морской морепродукторы. Сейчас ну, попробуем наши горячие. Такое ощущение, как будто мы в Мишленовском ресторане. Ну, порциям. Ну, ну а так в нормальных по... ресторанах так, такие, порции, да, покушать, а попробовать. такие порции. Покушать, а порции дают. Чуть тазиками должны нести, что ну, ли. Извините, тазиками дома я пожалуйста, на Новый год. Смотри, как у меня аппетитный. Кстати, да. <с <с как, Барани, знаешь, как, как, ну, как кара ягуненка. Ну, это идет. есть кара, по-моему. Вот. Ну, типа того, ну, Интересно да. сделано. Но ты не узнаешь, вкусно это или нет. Ты поделишься со мной и со зрителями. Со зрителями я точно не поделюсь. Мнением. Ничего не останется. Ну все, будем продолжать наш ужин. Велись, Сережек. Не едой, мнением. Как тебе ужин? Ну, конечно, уже нормально. То, что сегодня принесли. В ресторане такого я не пробовал еще. За 7 дней. Ну, понятно дело. Mm -hmm. вот, Алякар. Алякар. Uh -huh. Научил Сережу говорить по-турецки. Спасибо. Не, с 45-го раза Сережа наконец-таки запомнил. Mm -hmm. Правда, с ошибками, но запомнил. Печатель. Да, И теперь Сережа постоянно носит такие узы это. Причем он даже не просит, он ее просто носит. Упоить меня хочет. Ну да. Я тоже заказала себе еще турецкий, ну через переводчик. Я пока еще не мало слов знаю по-турецки. Заказала себе еще красную полусладкий вина. Вот мне моему нравится. Телятина очень нежная. Конечно, картошечка маленькая и тоненькая. Ну, кстати, а ты попробуй, иначе. Ну я у Сережи вам картошечку фри Кстати, да, надо вот это, это Вообще вкус другой. Это вообще интересно. Там тот разговору теплый, это прохладное. Поэтому и вкус другой. Николай Слушай, оно, оно, оно, ты понимаешь, оно что-то какое-то, как будто игристое. Больше похоже на, да, игристое. Не, оно просто забродилось. Сидим здесь, Серёга, у когучим, как понят. Чискетч. Да. Мой, точнее, чискетч. Вот Серёгина тарелка с арбузом прибыла. Артус. Ага. Это шикер дарил. Мой в чистейк прибыл, Серегина, с Сереги, старелка с арбузом, о которой он мечтал. К там еще дыньку, виноградик положили. А да, карбуза мало, я хотел только арбуз. Идти в общий ресторан. Тазик арбуза там съешь. Ну, кстати, да, я говорю, отличается у меня. Может, мы просто не так просим? То есть баре. А, ну, не знаю. Может быть. Я вам не спрашиваю. Они вроде по-русски понимали. Красные полусладкая. У нас, говорит, нет такой, только сухой. Ну да, сейчас такая, подошел сотрудник. Он кто? У них администратор, что ли, получается? Ну, типа, да, администратор, администратор, наверное, аля карта. Я ему объяснила на английском. Он меня понял. Принес вот это вот. Сейчас по-турецки объяснила, принесли уже как игристая ну, ладно пойдет нормально самое главное не сухое самое главное не сухое потому что оно для меня слишком кислое кто-то любит ну, сухие вина кто-то полусухие я люблю полу сладкие для меня сухие они слишком кислые ну, Серега он по такие раскупает сейчас пару раз еще по дарим скажешь не, не мне пока не надо все. а то еще концерт не смогу смотреть а, сегодня, кстати, да будет вечер новой музыки если сегодня будут выступать эти же девочки которые выступали на днях они вообще очень классно поют раз, нам очень по понравилось неделю назад, по-моему, ну, надеюсь, Ну здесь, конечно, стараются чередовать каждый раз разных приглашать выступать артистов вот. но вот если эти девочки будут выступать сегодня, это будет вообще отлично Потому что голоса у них вообще классные. И поют они очень хорошо. Нам понравилось. Я, кстати, видео по анимации записываю, смонтирую и выложу на свой канал. И я там типа миксы сделала, такие небольшие нарезочки. Какая анимация в какой вечер проходит. Так что посмотрите на моем канале, кому будет интересно. Десерт очень понравился. Десерты в этом отеле очень вкусные. Мне нравятся. Я в восторге. Но фрукты разные. Какие-то вкусные, какие-то не очень. В общем, мы с Сережей ужином очень довольны. Очень рады, что сюда пришли. Всем рекомендуем. Обязательно посетите этот ресторан Аля Да, кстати, он отличается от той еды, которую вы будете кушать в основном ресторане. Ну, это по-любому. Да, то, что один раз мы нем Все, мы завершаем сейчас, Сережа, наш ужин. Пойдем сейчас слушать живую музыку. Не забывайте ставить лайки под видео и подписываться на мой канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.